Добрый день, с вами доктор Гершин. К сожалению, коронавирус по-прежнему влияет на нашу жизнь и больше, чем все коронованные лидеры мира вместе взятые. И это не мудрено. Вирус пока не очень сдает свои позиции, посадил почти весь мир на мягкое место и собирает дань болезнями и даже забирая жизни. Это волнует, пугает. Хочется знать, что это, откуда и почему. Правда, в первые месяцы пандемии нашлись быстро знатоки, причем не специалисты, а разнокалиберные политики, культурные деятели и просто клоуны голубых экранов и начали объяснять, что к чему. Вначале закрутили шарманку мировых заговоров, Затем несли бред про чипирование простого народа, под шумок вакцинации. Досталось Биллу Гейтсу, ну это понятно, тякнуть лишний раз на Билла ему без ряда и мозги бонус лишний перед дарняшками. Но вот почему досталось сотовой связи 5G, вообще не понимаю. Я уже грешным делом подумал, может спутали 5G с точкой G, там хоть микрофлора есть, все-таки какая-то логика. Упоминаю это лишь потому, что все это было. Ну и давайте вернемся на разумное рассмотрение этой проблемы. Я вот просмотрел приходящие вопросы, и самые волнующие оказались следующие. Откуда эта напасть свалилась и почему? Где этот коронавирус был раньше? Можно ли было все это предвидеть и предупредить? Как долго может быть карантин? И красной линии всегда идет вопрос, какие меры профилактики наиболее действенны. Давайте по порядку разбираться. Для этого надо сделать краткий экскурс по истории коронавируса. Вирусология, как наука, появилась в 30-х годах прошлого столетия после изобретения электронного микроскопа. К примеру, вирус гриппа впервые увидели в 1933 году. Далее техника развивалась, открывались и описывались новые штаммы. И конкретно коронавирус впервые был выявлен в 1965 году у больных с ОРВИ и слизистый носа. Затем коронавирус был найден в кали у детей, болеющих интеритом, но никакой паники не было, так как ОРВИ проходило за 5-7 дней независимо от лечения, и интериты не были, во-первых, частыми и во-вторых, поддавались лечению. Первый гром грянул в 2002 году когда в юго-восточном Китае после употребления в пищу мясо гималайской цветы стали умирать люди от дыхательной недостаточности, то есть от пневмонии. Возможно, не было бы современного транспорта, этот очаг и затух бы в этом регионе Китая. Но врач, лечивший этих больных, в отпуск улетел в Гонконг, поселился в отеле Метрополь, где через несколько дней, к сожалению, умер. Но за это время были контакты, естественно, с постояльцами, и вирус разлетелся по миру. Достоверно первые контакты ушли в Сингапур, Канаду и Австралию. И далее разошлись по всему миру. Статистика этой коронавирусной первой инфекции – я вам сейчас представлю. Ну, понятно, что нельзя посчитать всех поголовно, но данные достаточно репрезентативны. И они таковы. Больные были выявлены в 33 странах, 8400 случаев, умерших 900. Летальность 9,5%. Заболевание было названо SARS. Это Русская транскрипция английских слов, аббревиатуры английских слов, означающих тяжелый, острый респираторный синдром. Второй гром грянул осенью 2012 года. Это случилось в Саудовской Аравии. Заражение произошло от верблюдов при уходе за ними. Сами же верблюды получили вирус от а, летучих мышей. Так предполагают специалисты. Вот статистика. Заболевание захватило 27 стран. В основном это страны Ближнего Востока. Почему и заболевание получило название Мерс, То есть это русская аббревиатура английских слов, означающих Ближневосточный респираторный синдром. Всего заболевших 2500, умерших 851. То есть случаев было не так много, но летальность была высокой, 35 процентов. Ну и третий коронавирусный гром, самый мощный и продолжительный, сейчас с нами. Время начала это ноябрь 2019 года, место начала это район птичьего рынка крупного китайского города Ухань. Кто первый зацепил? Этот вид вируса неизвестно. Предположительно, это был человек, употребивший мясо панголина с недостаточной термической обработкой. Пангалин это своеобразный ящер. А предполагает еще, что возможное заражение произошло от употребления в пищу непосредственно летучих мышей или бродящих кошек с недостаточной термической обработкой. Ну, что касается COVID-19, вы хорошо знаете, поэтому я не буду занимать ваше время. Просто скажу, какая статистика на 7 августа этого года. В мире заболело 19 миллионов 250 тысяч, умерших 717 тысяч 687 человек. Так, средняя летальность 3,72%. По странам, конечно, здесь лидируют Соединенные Штаты 5 миллионов, Бразилия 3 миллиона, Индия приближается к 2 миллионам, в России 866 тысяч, в Казахстане 96. Что хочется сказать в заключении. Ну, на сегодняшний день известно 43 вида коронавируса. 7 из них патогенные для человека. Кстати, название коронавирус идет не от царской короны, а от короны солнечной. Хочу вам предложить очень интересную статистику. Это три страны, Швеция, Финляндия и Норвегия, которые имеют одинаковые географические и экономические условия и одинаковый уровень медицины. Ну и даже этнические, они близки. И что интересно, Финляндия и Норвегия ввела все меры самоизоляции, ну все, что касается карантина, а Швеция пошла своим как бы отдельным путем, потому что главный эпидемиолог Швеции настоял на том, что надо дать населению переболеть, чтобы выработать иммунитет э, и в будущем как бы обезопасить от новых вспышек коронавируса. И при этом... Экономически не просядет страна. Экономически на самом деле Швеция просела, но не так, как другие, но все равно были экономические потери. А вот что получилось по статистике с заболевшими. Для удобства я просто соединил две страны, так как Швеция два раза по населению больше, чем Финляндия и Норвегия, поэтому в Швеции 10 миллионов в Финляндии 5 миллионов 600 тысяч. В Норвегии 5 миллионов 400 тысяч. Вот если Финляндию и Норвегию мы возьмем вместе, это будет 11 миллионов. В Швеции 10 миллионов. В Швеции заболевает 81 967 человек. Это на 6 августа. В Финляндии и Норвегии вместе 16 тысяч 976. Почувствуйте разницу. Теперь по умершим на 6 августа. В Швеции умирает 5766, в Финляндии и Норвегии 587. Вот вам эффективность введения карантина однозначно. Поэтому в заключение хочу сказать, что обязательно надо соблюдать максимальную самоизоляцию. Только необходимые контакты, дистанция, маски, Санитайзеры, мытье рук, влажная уборка, проветривание помещений. Если же вы э, посещаете больных родственников, то есть точно больных, то лучше иметь более защищенную маску или респиратор с высокой защитой. Но только вы должны знать, что респиратор нельзя одевать на больных, потому что у него открытый выдох, и больные... Просто будут заражать всех, кто рядом. Респиратор с клапаном это только для специалистов или для родственников, которые ухаживают за близкими родственниками, которые больны. Ну а на повседневную носку э, маски защитные со степенью защиты 95, но без клапана, они не годятся, вернее, в них можно ходить, но в них очень трудно дышать. И долго вы в них не утерпите, и у вас всегда будет появляться желание сделать какое-то пространство, нишу между маской и лицом. Что, конечно, значительно опаснее, чем просто ношение нормальной хирургической, ну, медицинской маски. С вами был доктор Гершун. Если вам было интересно, нажмите на значок лайк. Мне будет приятно получить от вас это спасибо и задавайте вопросы, потому как в одной беседе все мы охватить не можем и я с удовольствием постараюсь на них ответить.